здравствуйте и еще одна лыжа с талией до 100 в категории универсал и фрирайд тестирую на трассе для того чтобы выяснить эффективность именно трассового катания. Поехали! В очередной раз эта лыжа меня вот удивляет, радует и вообще как бы веселит в прошлый раз я ее катал на таком весеннем слэше таком э, раскисшем, усевшем в твердом снегу и меня они очень порадовали своей вариабельностью бы катания не вязали ничего и были одновременно и цепки и очень эластично и продольно позволяли катать любой поворот вообще вот и в этом году я протестил их на трассе посмотреть как именно на трассе они работают и я реально я не понимаю как эти ребята это делают не понимаю реально как они это делают эта лыжа, вот вообще диапазон радиусов поворотов, он какой-то вообще на мой взгляд бесконечный, он я не знаю, там просто от слалома до 24 метров, ну то есть там вообще реально там 10 метров вот 10 метров, 10 метров которые можно получить загрузкой носка и загрузкой задника и... то есть вот Хотите там 22 метра стабильно рельсово, да, просто валите там с какой-то там загрузкой, минимальной закантовкой, и она будет переть как танк, и вообще у вас никаких проблем. Да, хотите загнуться в какой-то короткий поворот, покороче, в среднюю дугу, просто немножко поддавайте на загрузки, на носы, на входе в поворот, и получите на метров сразу 15-16. Хотите 13, ну, дожмите еще и задник в конце, и вылетите в 13. При этом все это с динамикой, все это мощно без срывов траектории вот блин, вообще зашибись вот а... минусы лишь в том что очень задушенная динамика все-таки вот даже в 13 метрах она выплевывает ну наверное, не так все-таки как вот даже аналогичной модели выплевывают там на 16 вот динамики с динамикой конечно там все как-то менее хорошо вот, и, конечно, любителям какого-то такого мощного катания я бы советовал другие лыжи, тем более, что они как бы уже известно, что есть, вот, но вот эта вот эластичность по радиусу поворота, она запредельная, да, опять-таки, очень вообще просто лайтовый переход из скользящего поворота врезанный. Он очень комфортный, очень мягкий, очень легко получается. То есть очень легко ехать на скорости, потом подскинуться, поддушиться, уйти в короткие, какое-то частое маневрирование, проконтролировать скорость, там, я не знаю, решить вопросы с трафиком и опять уйти на скорость. Вот. Единственное, да, вот, как бы получается такая некая идеальная лыжа, но нет, она не идеальная, и я уверен, что она не поймет, не возьмет там топ, потому что... У нее есть, есть с этим трудности в целине. В целине она по катанию ощущается как очень узкая лыжа. Вот. Мне удалось ее протестить там, уже под закрытие, без камеры, без всего в целине. Вот. И она вот, реально едешь, такое ощущение, что ты едешь на лыжах для гигантов старей 70. Вот в этом есть. Trouble. То есть вот она хорошо работает на каким-то твердом снегу, там, на трассе, на разбитом на, Вообще на разбитухе она близка к идеальному Но в целине она как бы неуклюжа, она проваливающаяся такая тонущая спиченка как бы по ощущениям хотя талия у нее вот по, по виду очень достаточно приличная за счет чего это ну в принципе это понятно за счет чего за счет продольной мягкости и носок просто он вот так делает, серединка немножко проваливается это конечно не так криминально как там были у меня там на тестах рассиньола в прошлом году которые просто как карамысок делают вот но в целом лыжи я достался доволен именно вот в плане, когда в вашем катании Доминирует именно трассовое катание Именно доминирует трассовое катание Там жесткий снег какой-то вот В этом варианте, да, они вообще идеальны Потому что даже на самом деле, ну хорошо там Выпал какой-то хороший морозный снег ну там большие фрака или другие Либо там вообще, в принципе, там воздержались от катания Потому что на них вам будет зато кататься хорошо Там, где другим плохо То есть на разбитой трассе, там бугристой какой-то местности там На укатанном снегу То есть там, где вот эти все там парни На своих там широких корытах, мягких Они там как бы будут говорить, ой, да не, ну что да как то как-то вообще там в ноги бьет и вообще не прикольно да, но вот вы как раз наоборот король олень такой, хоу, еу бебиленд и все у вас поперло как летите, как просто вообще лягушка на крыльях любви вообще вот, и все хорошо хотя на самом деле вот лыжа для меня настолько в итоге, вот если брать оверолл, то есть и того, я вообще не знаю как ее оценить, потому что у нее есть совершенно прекрасные режимы, совершенно какие-то какие-то реально такие непонятные режимы я не знаю, хороша она или плохая. я могу сказать только одно, что эта лыжа стоит того, чтобы ее лично потестить и лично с ней попытаться разобраться вообще. Ну, если как бы вас, в принципе, занимает вообще этот процесс поиска какой-то идеальной лыжи там, для себя в вашем катании. Вот, я вот рекомендую. С другой стороны, она столько стоит, что вот за эти деньги, ну, я, наверное, вот лучше на распродаже две пары возьму и получу себе и трассовую эффективность, такую же, как у них, и внетрассовую эффективность еще больше, чем у них. И вообще буду счастлив. В общем, вариантов много. Оценить однозначно к тому, что я... К чему это все... Нет, однозначно я эту лыжу вот не могу в рамках оценки в трассовой и внетрассовой эффективности, да. Вот. Опять-таки, да, каждый решает под свое катание. Но могу сказать, что лыжа достойна, лыжа яркая, лыжа интересная. Мне на ней было интересно кататься. И мне. Почему я поехал на ней опять-таки кататься под закрытие, да, без камеры? Хотя мне это вообще было не надо и не обязательно, потому что реально мне интересна эта лыжа. Мне с ней. Ну, мне хочется мне вникнуть. Она мне понравилась на трассе, и мне было интересно понять, насколько она хороша вне трассы. И я понял, что если она такая же, там, вау, бух, то это вообще бомба. Но вот, к сожалению, нет, не случилась бомба, но поэтому я в замешательстве, я не знаю, как к ней пока относиться однозначно, но буду думать. Попробую излить свою однозначную мысль, там, в процессе подготовки текстовой версии обзора. Ну вот, он будет доступен на сайте, подписывайтесь, чтобы почитать, ставьте лайки, пока.